Дело в том, что я начала еще в прошлую нашу с вами встречу такой экскурс для новичков, но благодаря вашей обратной связи я поняла, что в принципе и бывалым партнерам GNS тоже понравилось такое повторение и некая систематизация того, что мы знаем о концепции ЕС в целом и о продуктах GNS в частности. Поэтому давайте сегодня завершим то, что мы так хорошо начали в прошлый раз. И перейдем к второй части системы продления молодости, которую многие, наверное, по праву считают даже, собственно, первым компонентом, потому что эффекты видно практически сразу. Это продукты непосредственно для внешнего применения. Напомню вам еще раз, что они касаются и непосредственно миссии нашей компании, потому что GNS помогает людям не только чувствовать себя моложе, но и выглядеть моложе, при этом помогая раскрыть свой потенциал. И посмотрите, пожалуйста, еще раз, как происходит старение, потому что это действительно очень важно для понимания всей концепции. Есть три причины, которые приводят к старению и каждой клетки в частности, и всего организма в целом. Это повреждение ДНК, то есть той молекулы, которая несет всю информацию о нашей клетке и о всем организме в целом. Это разрушение теломер и истощение запаса стволовых клеток. Соответственно когда мы говорим о повреждении ДНК, в первую очередь мы говорим об окислении, поэтому, скажем, ключевым моментом борьбы с повреждениями ДНК является использование антиоксидантов, то есть противоокислителей. Второй момент, который мы держим в голове, когда говорим о сохранности ДНК, это противодействие гликированию, потому что излишний сахар повреждает и ДНК, и белки, и вызывает ускоренное старение. И... Третий компонент, о котором я говорила, это теломеры, поскольку мы знаем, что теломеры это такие концевые участки хромосом, которые предотвращают старение клеток. И когда теломеры истощаются, клетка больше не в состоянии функционировать и не в состоянии делиться, и у нее есть фактически два варианта. Или покончить жизнь с самоубийством, называемым клеточный апоптоз. Или она пытается, несмотря на что, поделиться, и так возникают клеточные мутации вплоть до перерождения. Ну вот еще раз демонстрирую вам, как по мере деления клетки ее теломеры укорачиваются. Ну и, безусловно, третий компонент, о котором мы говорили, это здоровые стволовые клетки. Потому что именно стволовые клетки являются, те... Ой, именно стволовые клетки являются тем банком, откуда организм черпает, собственно говоря, запас обновления. Но, к сожалению, и стволовые клетки тоже подвергаются клеточному старению, у них тоже могут укорачиваться теломеры, пусть и медленнее, чем в других клетках, и в определенный момент они перестают играть свою роль, и, соответственно, если запас стволовых клеток истощен, организм перестает обновляться, и так уже, собственно говоря, развивается старение всех тканей. Напоминаю вам, что закономерности старения верны для всех клеток. Мы с вами уже говорили о том, что хоть ДНК одинаково в каждой клетке, но она читается по-разному в разных клетках. И вот вы видите слева клетки кожи. Я напоминаю вам, что те механизмы, о которых мы с вами говорили, безусловно, они верны для кожи. И мало того, я хочу следующей частью показать вам, что кожа – это не просто, скажем так, Какая-то часть нашего тела, которая у кого-то красивая, у кого-то нет, у кого-то гладкая, у кого-то морщинистая. Это полноценный орган, чуть ли не один из самых важных в нашем теле. И естественно, что Джанесс не могла бы идти вниманием этот орган. И целая линейка продуктов направлена именно на омоложение кожи. Вы знаете эту серию «Люминез» фактически действительно уникальную на рынке. И, естественно, еще и отдельный продукт, отдельная строка, как говорит часто Анна, продукт, который открывает двери, это крем Instantly Ageless. Давайте еще раз вспомним с вами, почему действительно эти продукты так популярны. Прежде всего у нас есть философия. Эта философия называется поколение молодости. И когда мы говорим об этом, это звучит амбициозно, но мы прекрасно понимаем, что за нами правда, потому что в основе этой концепции философии поколения молодости лежит целая система продуктов, складывающаяся в так называемую систему ЕС, то есть систему поддержки молодости. И вот они, эти продукты. И когда продукты качественные, безусловно, успех, помноженную философию, гарантирован. Давайте с вами Теперь подробно рассмотрим, скажем так, теоретические основы именно линейки LUMINES. Я напомню вам, что кожа это не просто какой-то участок тела, но это целая структура, достаточно сложная. Посмотрите на картинку, это срез кожи. Кожа состоит из нескольких слоев. То, что мы видим непосредственно, это эпидермис, то есть внешняя часть кожи, она тоже достаточно слоистая. Дело в том, что самый нижний слой эпидермиса состоит из базальных клеток, которые непрерывно делятся и продвигаются наверх по поверхности кожи. И по мере того, как они двигаются наверх, в них образуется вещество кератин, накапливается и со временем получается так, что клетка плотно становится упакованной кератином, клеточные структуры там исчезают и фактически получаются кератиновые чешуйки, и вот, собственно, они играют защитную роль, и потихонечку эти чешуйки отшелашиваются, отшелушиваются и заодно удаляют какие-то загрязнения или агрессивные компоненты, которые могут оставаться на нашей коже. Под этим, скажем так, эпидермисом находится следующий слой дерма, где находятся уже сосуды, нервные окончания, и ниже дермы находится подкожно-жировая клетчатка. Я хочу вам сказать, что фактически каждый месяц вы можете поздравлять самого себя с новым днем рождения кожи, потому что 30 тысяч клеток кожи ежеминутно погибают, отшелушиваются, замещаются новыми клетками. Это очень бурный процесс, поэтому, безусловно, теломеры точно так же важны для кожи, как и для всех остальных тканей и органов. И еще мы, безусловно, всегда подвергаемся всяким активным факторам внешней среды. Наш образ жизни тоже влияет на нашу кожу, ну и генетика, безусловно, тоже играет важную роль, то есть то наследство, которое вы получили от мамы с папы. Напоминаю вам, что у кожи есть много функций я упомянула здесь основных семь косметическая то есть наш внешний вид, то что интересует всех без исключения в первую очередь. защита безусловно, всасывание не удивляемся, кожа умеет всасывать многие скажем так вещества именно на этом основано действие всех косметических внешних средств. кожа регулирует многие процессы. сейчас только коснемся кожа умеет выделять, ну, тот же под, кожный жир, кожа умеет секретировать некоторые определенные вещества и безусловно кожа это орган чувства, потому что нервное окончания располагаются на коже, благодаря им мы можем ощупать, понимать где произошло прикосновение и так далее. Защитная роль кожи очень серьезная. Дело в том, что с помощью кожи мы можем защитить свои ткани, подлежащие от воздействия холода и жары, от ультрафиолетового излучения, от давления, от механического воздействия, и от химических веществ, и от потери воды, и от действия микроорганизмов. Поэтому, безусловно, здоровье кожи очень и очень важно. Как кожа делает это? вещ, скажем так, механизмов очень много. Во-первых, кожа покрыта так называемой кислотной мантией. Я бы даже сказала, что она можно объединить со вторым пунктом, потому что вот на коже есть водно-жировая пленка, поэтому все это вместе получается как кисловодно жировая да, такая субстанция. Когда мы слышим в рекламе упоминания про pH 5 и пять Именно кислотная мантия имеется в виду, потому что если использовать щелочные средства на коже для того, чтобы ее очистить, мы повреждаем как раз вот эту кислую реакцию, и защита от тех же бактерий и грибков наша страдает от этого. Водно-жировая пленка, соответственно, защищает кожу и от обезвоживания, и помогает сохранять эластичность. Подкожно-жировой слой, то есть клетчатка, Играет роль и амортизатора, и, скажем так, теплоизолятора. Плюс ко всему, напомню вам, что в подкожной клетчатке находятся стволовые клетки, которые тоже способствуют обновлению структуры кожи в том числе. Микрофлора на поверхности кожи тоже играет немаловажную роль и было доказано, что она тесно связана, как это неудивительно, удивительно, с состоянием микроэкологии кишечника, то есть дисбактериоз на поверхности кожи частенько сопровождается дисбактериозом кишечника. Ну и меланин, тот самый пигмент, благодаря которому мы становимся более, скажем, загорелыми под действием солнечных лучей, он защищает наши клетки от ультрафиолета, который повреждает ДНК. Поэтому вот, мне очень хочется, чтобы когда вы смотрите на эти функции, вы, конечно, помнили о том, что сегодня мы говорим о серии Lumines, но при этом вспоминали первую нашу часть, потому что, безусловно, когда ты используешь продукты для поддержки истоловых клеток, и клеточных структур из всей системы ЕС, это тоже работает, в том числе и на улучшение внешнего вида кожи. Почему я отдельно останавливаюсь на всасывании? Дело в том, что кожа не всасывает все подряд. Она может избирательно всасывать некоторые вещества с помощью специальных транспортных механизмов. Кожа может всасывать воду, обогащаться водой, может всасывать кислород и питательные вещества. Но при заболеваниях кожи и при старении кожи всасывание питательных веществ нарушается. Ну и ко всему прочему, всасывание токсинов, которые, собственно говоря, не должны попадать в клеточные структуры более глубокого уровня, оно может увеличиваться при нарушении защитной функции кожи и ее старении. Напомню вам, что морщины могут быть не только поверхностными, но и глубокими. И механизм образования морщин нужно, скажем так, всегда держать в памяти, когда мы рекомендуем человеку какие-то средства. Мне очень понравился рассказ Олега Григорьевича, так сказать, отступая, про человека, который не захотел дальше работать в компании, потому что ему надоело говорить про морщины и прыщи. Но, честно говоря, вы поразитесь, как много людей обращаются к терапевтам, по причине того, что у них появились какие-то высыпания или ускоренные образование морщин. Хотя, казалось бы, терапевт не косметолог, да? Поэтому, все-таки, я и думаю, что это достаточно важно, не говоря уже про длень молодости. Ну так вот, морщины образуются из-за кожи, безусловно. Но также при э, старении снижается выработка коллагена в клетках, снижается количество эластина и его качество, и это вызывает... Поверхностные морщины. А вот когда снижается образование и подкожного жира, и его тонус вместе с обезвоживанием, то тогда образуются еще и глубокие морщины, которые, безусловно, скажем так, побороть труднее, из-за этого теряется и форма лица, поэтому, скажем так, часть косметических средств Любого уровня может воздействовать на морщины поверхностные. Но для того, чтобы разбираться с морщинами глубокими, нужно воздействовать на более глубокие клеточные структуры. И тут, конечно, факторы роста э, стоят особой строкой. Вот почему, собственно говоря, серию LUMINES можно назвать инновационной, потому что она работает не только за счет э, компонентов, достаточно популярных в любых дорогих косметических марках, но и, скажем, за счет инновационной стратегии, вы помните, что в основе лежит технология, разработанная доктором Натаном Ньюманом, который работает пластическим хирургом, достаточно популярным, он практикует в беверли хиллз и он явился пионером в технологии использования стволовых клеток, не далее, как сегодня, не знаю, некоторые из вас, может быть, читали новости, в которых рассказывали, что и при, скажем, нарушении половой силы у мужчин сейчас используются стволовые клетки. Но тогда, несколько лет назад, вот Натан Ньюман действительно был пионером, он предложил своего рода пластику без ножа при использовании стволовых клеток. А в серии Люминес используется его технология факторов роста, которые, собственно говоря, стимулируют и стволовые клетки, и остальные клеточные структуры. Напомню вам, что стволовые клетки – это такие клетки, которые являются своего рода вечными студентами. Дело в том, что большая часть клеток в нашем организме, по мере того, как зарождается жизнь, человек из плода превращается собственно, в автономный модуль Homo sapiens, они проходят специализацию. И из стволовых клеток превращаются клетки, в клетки кожи, клетки мышц, суставов, костей и так далее. А стволовые клетки – это запас, как я уже говорила, банк клеточный, который постоянно на готове, для того, чтобы заменить остальные клетки. Поэтому столовые клетки, во-первых, самообновляются, создают свои клоны, чтобы этот запас не истощался. Во-вторых, они дифференцируются, то есть проходят школу и университет, чтобы стать другими различными типами клеток. И в-третьих, они восстанавливают, регенерируют окружающие ткани. Они выделяют факторы роста, которые работают на окружающие клетки, уже прошедшие специализацию. И вот именно этот компонент Натан Ньюмана использовал для того, чтобы создать серию люминез. Поэтому этот уход линии Lumines действительно является по-настоящему антивозрастным, потому что он и восстанавливает молодость, и сияние всех структур кожи, и безусловно именно этим он отдаляет появление мимических морщин. Формула, которая входит, скажем так, является ядерным компонентом сериуминез, она запатентована, это эксклюзивная формула. Экстракт факторов роста получается из культуры стволовых клеток взрослого типа жировой ткани, то есть были взяты здоровые клетки доноров, они были очищены, из них выращена культура, и собственно столовые вот эти клетки, они безусловно отсутствуют в креме, там присутствует экстракт факторов роста. И кроме этого в серию LUMINES входят и другие компоненты, которые усиливают работу факторов роста и поддерживают ее. И взаимно усиливают эффект друг друга. Давайте, дорогие друзья, прежде чем мы рассмотрим каждый компонент, еще раз уточним, что вся серия не содержит стволовых клеток, потому что клетки требуют особой питательной среды и особых условий, и они погибают вне этих условий. Ну и кроме того, в большинстве стран мира, в общем, использование не врачами а стовых клеток запрещено, поэтому... Э собственно говоря, растворимые факторы роста, которые содержат люминез, вот они являются сигнальными монет, молекулами, которые проникают внутрь клеток, стимулируя их функции омоложения. А клетки, ободренные, скажем так, если можно передать вот таким простым языком то, что происходит, передают этот сигнал дальше. И эффект распространяется в дерму. Фактически это действительно прорывная технология была, потому что Представьте себе, ни один из кремов, которые существуют на рынке, в дерму, он не проникает. Именно по той причине, что я сказала, у кожи есть и защитная функция, и избирательное всасывание. Мало что кожа пропускает дальше базального слоя, то есть дальше того слоя вот эпидермиса, который является основным защитным форпостом. А здесь факторы роста работают на эпидермис. И клетки эпидермиса передают сигнал дальше вниз в дерму. Благодаря этому качество клеток дермы улучшается и, соответственно, стимулируется выработка ими коллагена, и эластина, и обменные процессы, и поддерживается работа микрососудов, то есть микроциркуляции кожи. То есть, скажем, такое многостороннее действие. Безусловно, скажем, основным продуктом из серии «Люминез» является прежде всего омолаживающая клеточная сыворотка. И кроме того, что она содержит вот этот комплекс из 200 факторов роста растворимых, есть и другие вещества, которые помогают F факторам роста работать, поддерживают их, скажем так, функции. Это и экстракт бахтата, который является антиоксидантом, и алантаин, который оказывает противовоспалительное действие, и смягчающее, и регенерирующее, то есть улучшает заживление каких-то микроповреждений. И один из самых мощных антиоксидантов из существующих вообще – это супероксид дисмутаза. И экстракт лизата сахарамицетов – это такие микроорганизмы, которые выделяют вещества, стимулирующие обменные процессы, в том числе и в коже. Гиалуроновую кислоту, то есть вот гиалурон от натрия, я могу даже не комментировать, вы знаете, это как филлер, использующийся очень широко в косметологии, чтобы заполнять какие-то кожные дефекты. Безусловно, пантенол мощное регенерирующее средство и противовоспалительное. И глюконолактон помогает запирать, удерживать влагу в коже и восстанавливает кислотную мантию кожи. Но кроме того, он является еще и антиоксидантом, обладает противоспалительным действием. Поэтому, безусловно, когда вы слышите, читаете рассказы наших партнеров, партнеров о том, что при использовании сыворотки они стали лучше выглядеть, и у них даже, скажем так, какие-то э -э -э -э -э застарелые воспалительные процессы, скажем так, уменьшились на коже и стали более гладкими хилоидные рубцы. В принципе, у этого есть свои основания, потому что вы видите, что состав действительно очень продуманный. Как работают вот эти растворимые факторы на кожу? Безусловно, они отдаляют и появление морщин благодаря улучшению синтеза нового коллагена и эластина в клетках. Безусловно, они уменьшают и появление пигментных пятен, потому что э, пигментные пятна – это один из э, признаков старения, когда в, в клетках накапливается пигмент либо фусцин. И еще, естественно, улучшается собственно, структура кожи, улучшается ее э, наполнение водой, и, безусловно, так предотвращается образование мелких морщин и ускоряется их разглаживание. Напоминаю вам иллюстрации, которые каждый из вас видел наверняка в посылке с продуктами, которые он заказывал, то есть клинические тесты с использованием наших продуктов, когда независимая лаборатория производила контрольную дерматоскопию в начале и через 56 дней после использования сыворотки, и вот вы видите, э, скажем так, темно-синим цветом отмечены глубокие морщины, голубым цветом отмечены тонкие линии, и явно уменьшилось их количество после использования сыворотки. Ну и также про пигментацию, видите, зеленым цветом отмечены пигментные пятна, и мы видим невооруженным глазом, не говоря уже о дерматоскопии, что цвет лица значительно улучшился, и ну, можно назвать его действительно каким-то более ровным и сияющим даже. Что касается очищающего средства, мне хотелось бы остановиться на этом поподробнее, потому что, несмотря на то, что у нас был вебинар по косметев косметевтике, Партнеры продолжают задавать вопросы, ну, значит, я думаю, что нам нужно более подробно рассмотреть это средство. Дело в том, что оно тоже многокомпонентное, и э, действительно оно является таким стартером, потому что готовит кожу к тому, что потом она лучше усвоила те средства, там, сыворотку и крем, которые вы будете использовать непосредственно для омоложения. Но напомню вам еще раз, дорогие друзья, что очищающее средство, оно действительно готовит кожу к тому, чтобы потом она хорошо впитала то, что мы будем ей давать. Поэтому после очищающего средства обязательно сыворотка и увлажнение должны быть в рационе кожи. Да? Компоненты которые используются в этой сыворотке, они являются достаточно мягкими, но при этом они эффективно удаляют загрязнение с любой кожи, в том числе и жирной. Часть компонентов, которые вы читали, скажем так, достаточно мудрено звучат, но являются известными для косметологов. Они снимают и раздражение в том числе. Отдельной строкой хочу упоминать экстракт кандиды саитоаны. Она помогает, скажем так, клеткам кожи избавляться от токсинов, еще и стимулирует выработку белков в клетках, является антиоксидантом. То есть, вы видите, вроде мы всего лишь моем кожу, а при этом начинаем уже работать, скажем так, по защите клеток кожи. Салициловая кислота, которая содержится в... Этом моющим средством способствует глубокому очищению пор кожи и соответственно, уменьшению числа черных точек. У гликолевой кислоты есть мягкое отшелушивающее действие, то есть эффект мягкого пилинга. Тетранатрия ДТА уменьшает жесткость воды, то есть в принципе, какой бы водой вы не мылись, собственно, моющее средство уменьшит ее жесткость и за счет этого уменьшается и эффект раздражения после мытья. Очень, скажем так, мне, даже как врачу, нравится то, что здесь есть экстракт зелё... листьев зеленого чая. Э, то есть, безусловно, и действия антиоксидантные, противовоспалительные, тонизирующие, регенерирующие на кожу, обеспеченные этим экстрактом. Сок листьев алоэ обеспечивает удержание влаги и тоже является и противовоспалительным средством, и смягчающим, и регенерирующим. Длинное название пропиленгликоль – это эмульгатор, и он способствует очищению и смягчению кожи. Активная жиросваримая форма витамина С – это антиоксиданты, плюс способствует выработке коллагена клетками кожи, стабильная форма, формула витамина А э, тоже обеспечивает питание клеток кожи их антиоксидантную защиту. Ну и ретинил пальмитат это форма витамина А, которая улучшает барьерную функцию, эластичность кожи и помогает защитить ее от ультрафиолетовых лучей. Как вы видите, достаточно такой сложный состав, э, но при этом он достаточно эффективный. Но еще раз подчеркну, что Мощи компоненты, они призваны удалить загрязнение с кожи, но, естественно, они ее подсушивают, это логично. Салициловая кислота очищает поры, но она тоже обладает подсушивающим действием. Это средство, скажем так, достаточно хорошо сбалансировано, видите, там много смягчающих компонентов, но, тем не менее, после очищения, дорогие друзья, не забываем про увлажнение и питание кожи. Еще раз напомню вам, что есть мягкое отшелушивание за счет наших компонентов, разблокируем кожные поры. Безусловно, кожа готова после этого к всасыванию веществ из других компонентов системы Lumines мы улучшаем проникновение в кожу факторов роста, потому что вы понимаете, что это белковые факторы, они водорастворимые. Естественно, что жировая пленка будет препятствовать их проникновению в клетки, а так после средства очищающего мы способствуем проникновению всех компонентов сыворотки и также способствует действию защитных факторов питательных веществ из крема и восстановлению баланса по коже, то есть вот как раз той кислотной мантии. Вот какое замечательное очищающее средство. Далее дневной увлажняющий комплекс вы видите его на изображении, он призван э, даже скорее не просто увлажнить, а обеспечить защиту кожи, потому что вы знаете, что сейчас, к сожалению, озоновый слой весьма истощен над всей планетой Земля, и поэтому мы нуждаемся в защите от ультрафиолетовых лучей практически круглогодично. Это касается не только летнего периода. Безусловно, что загрязненная атмосфера, особенно в крупных городах, вызывает тоже высушивание кожи, поэтому кожа нуждается в увлажнении. И экстракт красных водорослей из этого крема как раз способствует увлажнению кожи и запиранию в ней влаги. Также там есть комплекс витаминов и минералов, которые обеспечивают питание и защиту клеток кожи. И еще, естественно, что, как и вся серия «Люминез», это средство обогащено факторами роста запатентованной серии и не содержит парабенов и масел. То есть, является безопасным даже для э, людей с чувствительной кожей, склонных к раздражениям. Наверное, так сложилось, что у каждого из нас есть свой любимый продукт в э, компании. Но если говорить о серии «Люминес», честно говоря, я очень люблю э, именно вот восстанавливающий ночной комплекс может быть из ритма жизни, когда вот вечером ты успокаиваешься и чувствуешь, что вот ты наконец-то занялся собой. Но действительно, этот комплекс мне представляется весьма интересным, потому что он своего рода тоже уникален. Мало того, что он обеспечивает питание и восстановление за счет, скажем, своих компонентов, витамино-минеральных. Но у него. Кроме антиоксидантной, увлажняющей, составляющей факторов роста, есть еще и антигрикантное действие. Помните, мы говорили с вами о старения кожи, вызванном повышенным уровнем сахара или избытком э, легких углеводов легко усваиваемых в питании. Это проблема, которая сейчас преследует все человечество, потому что вы знаете, что в магазинах полно э, высококалорийных э, всяких перекусов, снеков, булочек, э, шоколадок и так далее. Мало того, проблема скрытого сахара она очень актуальна. То есть вы вроде едите колбасу, а там на самом деле и сахар. Вы вроде едите хлеб, а там тоже и сахар. То есть количество сахара, которое человек потребляет, совершенно не соответствует тому, к чему он, собственно говоря, был приспособлен даже 200-300 лет назад. Естественно, мы за это все расплачиваемся и ожирением, сахарным диабетом, и это в том числе вызывает ускоренное старение кожи. Посмотрите, антиоксиданты, которые содержатся в ночной формуле, они очень многообразная, то есть действительно вся формула рассчитывалась дерматологами, которые создавали этот крем, так, чтобы вы спали, а восстановление шло полным ходом. Начнем, скажем так, с, наверное, с левой стороны, миоцинамид или витамин ПП улучшает и всасывание всех ингредиентов, и улучшает проникновение кислорода в кожу, и улучшает циркуляцию и детоксикацию в коже. И, собственно говоря, он является одним из витаминов группы В, то есть, естественно, питание вам обеспечено. Супероксид дисмутаза – это мощный, один из самых мощных антиоксидантов, и плюс противоспалительные безусловно, свойства, как у всех антиоксидантов. Экстракт листьев зеленого чая, опять-таки мы говорили, и противовоспалительное действие, антиоксидант, и регенерирующее действие, и плюс, скажем так, он способствует уменьшению вреда от повреждения, нанесенных солнечными лучами. Внизу справа вещество с таким сложным названием ⁇ Эрготианин ⁇ это тоже натуральный антиоксидант. Он добывается из грибов, это аминокислота, которая тоже обладает защитным действием на кожу. Сквалан похож по формуле на витамин А и является хорошим ранозаживляющим действием и антиоксидантом. И тоже протектором от повреждений, нанесенных ультрафиолетовыми лучами. Ну и такой, скажем, достаточно редкий для нас продукт, в смысле компонент косметический, это экстракт плодов арбуза, он богат витамином С и аминокислотами, а также ликопином, веществом, который мы привыкли слышать, содержащимся в помидорах, который является хорошим средством не только антиоксидантной защиты, но кстати между прочим еще и противовирусным вот то что меня радует как врача это как раз антигликантные компоненты вы видите здесь есть и карнозин и экстракт цветов османдуса, так называемая чайная олива вот они как раз способствуют тому чтобы клетки восстанавливались после повреждений вызванных избытками сахаров вот. Следующий, скажем так, компонент это, безусловно, увлажнение. Мы понимаем прекрасно, что ночь это как раз та пора, которая вот должна обязательно, скажем, включать в себя увлажнение кожи, пока вы спите восстановиться перед следующим днем. Состав тоже весьма впечатляет. Мы знаем, что дрожжи богаты и витаминами группы В. А также экстракт дрожжей смягчает кожу. Опять-таки сквалан, про который мы уже говорили, экстракт арбуза, он обладает не только антиоксидантным действием, но и запирает воду в коже. Экстракт плодов яблони, экстракт чечевицы – тоже такие, скажем, экзотические обычные компоненты мы в наших, скажем, привычных нам кремах обычных не видим, но они содержат тоже витамины группы Б и обладают и мощным антиоксидантным, и увлажняющим свойством. Поэтому вы видите, что состав действительно уникальный. Я вот действительно приверженец ночного средства напомню вам, что у нас есть не только средства для лица, но и средства для тела, которое тоже способствует увлажнению и омолажению кожи, поэтому после принятия душа очень хорошо использовать его для того, чтобы обеспечить питание кожи всего тела и замедлять, соответственно, кожное старение и обеспечить питание всех клеток. Содержит не только факторы роста, но и естественные антиоксиданты и витамины. Маской Хорошо пользоваться один-два раза в неделю. Она не только питает глубокие слои кожи, но и обеспечивает очищение от загрязнений. У нее тоже есть мягкий эффект пилинга. Содержит и витамины, и антиоксиданты, а также экстракт огурца, который мы очень любим как раз из-за увлажнения и из запитания клеток кожи. Безусловно, комплекс факторов роста содержится здесь, как и в, в остальных продуктах серии Lumines. И увлажнение, немаловажный, собственно говоря, компонент этой маски, увлажнение происходит глубокое. Поэтому действительно регулярное использование маски, оно возвращает кожу, коже вот то сияние, которое мы, к сожалению, утрачиваем, наверное, через неделю после выхода на работу, после отпуска. Особенно это касается тех, кто живет в городах. Вы видите, что все фактически продукты люминез, они действуют, комплексы, синергично, то есть взаимно усиливая друг друга, обеспечивая и антиоксидантную защиту, то есть как раз препятствие старению кожи, и противодействие гликированию, и питая кожу витаминами, защищая от ультрафиолетовых лучей, причем не только днем, но и ночью, обеспечивая, скажем так, устранение повреждения от ультрафиолетовых лучей, также увлажняя структуры кожи, то есть действительно линейка уникальная, но мы знаем прекрасно, что сейчас она пополнилась новым, скажем так, собратом, который направлен на обеспечение сияния и осветления кожи. Напомню вам, что один из факторов защиты кожи это меланоциты, то есть пигментация кожи, которая появляется после того, как на нее подействовали солнечные лучи. Пигмент меланин – это вещество, которое всасывает, скажем так, ультрафиолетовые лучи, не давая им достигать клеточных структур, особенно ДНК, и вызывать повреждения там. Поэтому, в принципе, я как врач призываю вас не пользоваться никогда соляриями и загорать исключительно в утреннее время до 10 утра и в вечернее после 5 вечера. Но, тем не менее, мы понимаем прекрасно, что, скажем так, когда... Мы находимся на открытом воздухе, повреждения ультрафиолетом неизбежны, если мы не пользовались защитными кремами, и, естественно, что возникают не только загар, но и пигментные пятна. Чем уникален? Продукт безупречное сияние, плюминез. Дело в том, что он не вызывает э, отбеливание кожи какими-то агрессивными химическими веществами, за которые, безусловно, потом последует расплата. Э, осветление достигается за счет, во-первых, продукта меланостатин, который просто замедляет миграцию меланина с, из глубоких слоев кожи наверх. И плюс за счет того, что кожа быстрее восстанавливается повреждения, скажем так, нанесенные вот ультрафиолетовыми лучами, и уменьшается пигментация. Но напомню вам, дорогие друзья, что когда мы используем продукт безупречное сияние, надо понимать, что мы кожу просим, как бы не пигментируйся так быстро. Но если мы будем долго пребывать на солнце, то мы сведем на нет половину желаемого эффекта. Поэтому, безусловно, следует избегать воздействия солнечных лучей. Вы видите, что кроме того, что вы будете использовать этот продукт для осветления кожи, он также Содержит и активную форму витамина С, и те же факторы роста. И траннексамовая кислота является хорошим, очень раннезаживляющим средством, то есть устраняет микроповреждения. Также мы ее питаем с помощью витамина В3. Здесь нет продуктов животного происхождения, она не вызывает ни шелушения, ни раздражения, ни сухости. Опять-таки, как и вся линейка, люминез не содержит ни парамбедов, ни масел и не вызывает фотосенсибилизации. То есть, есть осветляющих продуктов, наверное, многие знают, которые... Если ты, несмотря на то, что ты ими пользуешься, подвергся воздействию ультрафиолета, они вызывают, наоборот, появление, скажем, контрастных таких достаточно четких пигментных пятен. Здесь такого эффекта не будет. И подходит это для любого цвета кожи, то есть любого тона и кожи любого типа, будь жирная, комбинированная, сухая и для любой части тела, то есть где бы не было у вас пигментации, которую вы хотели бы уменьшить. Напоминаю вам, что всегда нужно использовать солнцезащитный крем, особенно вот сейчас нас ждет впереди весна, лето, поэтому используйте обязательно совместно с дневным комплексом для того, чтобы обеспечить защиту. Ну, а конечно вечером вы можете использовать ночной восстанавливающий комплекс, который усилит действие осветляющего геля Луминес. Надеюсь, что вы, дорогие друзья, не устали. Мы, в принципе, вами, с вами подходим к пониманию, как все это использовать вместе. Как я уже говорила, очищающее средство подготовит кожу к всасыванию тех остальных продуктов, которыми мы будем ее омолаживать и питать. Поэтому утром мы используем омолаживающее, очищающее средство. Если речь идет о выходном, вторым шагом вы можете использовать лифтинг-маску 1-2 раза в неделю. Далее идет сыворотка, после нее гель безупречное сияние, если вы хотите осветлить кожу, придать ей вот этот вот сияющий вид. Ну и, безусловно, увлажняющий комплекс, который еще и обеспечит защиту кожи. Небольшая ремарка. Есть часть людей, которые, несмотря на то, что очищение этим нашим средством достаточно мягкое, есть часть людей, которые обладают сухой кожей, склонны к раздражениям, шелушениям. Естественно, что мы всегда прислушиваемся к своему организму. Если у вас развивается какое-то шелушение и сухость, Уменьшите, во количество очищающего средства, которое вы наносите. Вообще, вы знаете, что достаточно горошинки, скажем так, и хорошо распределить ее на увлажненную кожу, чтобы мы получили эффект очищения. Точно так же, как и сыворотку, мы наносим на влажную кожу одну, скажем так, одну дозу из дозатора. То есть, для того, чтобы факторы роста подействовали, нам не следует использовать полтюбики. Действительно, достаточно скажем так экономный расход получается этих средств и обязательно еще раз проговорю не забывайте про увлажнение и питание то есть увлажняющий защитный комплекс должен обязательно следовать за сывороткой не оставляйте в общем сыворотку на коже просто так после того как она высохла обязательно нужно нанести крем что говорить если говорить о вечернем уходе то опять-таки после тяжелого дня, после того, как вы вернулись из пыльной, загрязненной атмосферы, я прямо рассказываю и вспоминаю какие-то футуристические э, фильмы о загрязненной планете Земля, которая потихоньку становится реальностью. Ну вот после этого, безусловно, что нам нужно очищение кожи. Э, э, если речь идет о выходном, и вы предпочитаете носить маску вечером, значит сейчас то самое время. В остальные дни – После очищения мы пользуемся сывороткой, далее, если вы хотите осветлить кожу, опять-таки, мы можем использовать гель безупречное сияние, ну и, безусловно, обязательно ночной восстанавливающий комплекс, про который я вообще никогда не забываю. Еще мне хотелось бы буквально коснуться того самого крема, открывающего любые двери я думаю, что Анне надо запатентовать эту фразу, основным действующим веществом из крема Instantly Ageless, благодаря которому, собственно, этот крем обладает таким волшебным действием, является аргирелин. Аргирелин – это полипептид, даже не полипептид, я загнула, это пептид, то есть цепь из шести аминокислот, это не белок, а кусочек белка. Вы знаете, что одно время были популярны инъекции ботулинического токсина под различными названиями, различными торговыми марками. Они популярны до сих пор. У них есть один серьезный минус – это их необратимость. То есть после того, как человек сделал инъекцию ботулинического токсина, передача, вы видите на изображении слева, это как раз вот, скажем так, стыковочная площадка между нервным окончанием и соответственно именно так передается импульс от нерва к нерву или от нерва к мышце ну, так вот ботулинический токсин прерывает полностью эту передачу и для того чтобы она восстановилась нужно несколько месяцев и если к сожалению так получилось что место инъекции было неудачным то человек мог ходить с параличом э, и, соответственно, с неработающим веком или перекошенным извините, лицом э, несколько месяцев, что было весьма весьма неудобно. У аргирелина нет такого действия. Он, во-первых, не проникает так глубоко, как был токсин, э, и обладает временным действием. Есть аргирелины в инъекциях, но мы говорим об аргирелине, наносимом, э, скажем так, извне в виде крема «Instantly Ageless». И еще одно несомненное преимущество, это то, что аргирилин гипоаллегенный. За счет того, что это неполноценный токсин, вот как ботокс, полученный от бактерий батулинических. А это именно вот короткоцепочечный пептид, он не является токсичным и, соответственно, не наносит повреждений никаких кожи. Он деликатно расслабляет мышцы, и это способствует разглаживанию морщин, и как раз устранению отечности, мешков под глазами, всех тех эффектов, которые вы видели, и, скажем, лично, когда присутствовали на презентациях, и когда сами наносили этот продукт. То есть действительно эффект волшебный. Он сохраняется несколько часов, до 7-9 часов. При регулярном применении у него есть накопительное действие, потому что мышцы приучаются быть расслабленными. И очень часто, когда мы говорим с партнерами, я проговариваю тот момент, что, в принципе, у этого продукта есть два действия. Одно из них – это использование сос то есть вот прямо сейчас тебе нужно быть восхитительной, красивой, а ты сдавала отчет, не спала три ночи перед этим, там, писала там, презентацию, ваяла и так далее. Нанесли, и все, вы чувствуете себя королевой. Это срочное действие. Но если мы работаем на то, чтобы морщины разгладились, то я очень настоятельно рекомендую вам использовать этот продукт вечером. Потому что после этого вы не будете пользоваться мимическими мышцами. Вы помните о том, что когда мы используем Эйджелес, мы разминаем саше, то есть распределяем, и заодно прогреваем, скажем так, крем. Небольшое количество наносим вбивающими движениями на очищенную и увлажненную кожу. Это, безусловно, важно, потому что, опять-таки, пептиды хорошо всасываются в водной среде. Если будет кожа не соответственно, не проникнет хорошо крем в структуры кожи. После нанесения очень важно не разговаривать и не напрягать мышцы лица несколько минут, для того, чтобы лучше подействовал крем а когда вы используете его вечером мы как раз достигаем этого результата потому что вы его нанесли и легли спать естественно вы не будете в это время не разговаривать не напрягать мышцы лица и разглаживание морщин особенно мелких гусиных лапок будет происходить быстрее помните что Нужно наносить крем так, чтобы следов не было видно, то есть лучше в несколько проходов, чтобы не было слишком много, вбивающими движениями нанести маленькими порциями. И пользуйтесь, ой, что-то у меня тут запечатка, прошу прощения, пользуйтесь увлажняющими кремами без масел, потому что масла уменьшают работу аргирелина. Как я уже говорила, это пептид, он любит водную среду, а не жировую среду. Напоминаю вам о том, что у кого есть какие-то вопросы, каждый вторник работает наша скайп-линия, где я с 5 до 7 вечера по Москве, по скайпу, который вы видите на экране, отвечаю на вопросы, связанные с медицинским э применением наших продуктов. То есть э вы знаете, что на всех наших продуктах написано, что если есть хронические заболевания, вам стоит проконсультироваться с врачом. Если у вас, скажем так, нет такой возможности, я, соответственно, отвечу на ваши вопросы. И напоминаю вам о том, что всегда, как говорит доктор Уильям Амзалак, когда я понимаю и чувствую себя лучше, и вы всегда можете дополнительную информацию узнать из нашего канала Долголетие ТВ, то есть Longevity TV, где доктор Амзалак очень понятным, простым языком рассказывает о ключевых аспектах, Долголетие, здоровье и применение продуктов компании GNS. Благодарю вас всех за внимание и до новых встреч!